Все, говори. Я домой иду. Домой идет? Выпустил. Да. А что а сказали это? Ничего не дали. Вообще сказали, иди отсюда и все. Ни одной <с бумажки нифига. Ну, была комиссия, там у врачей, вот человек пятик сидел. Да просто он перекрестный, так типа, устраивали в стиле немцев, ну? Сказали, иди домой. Ни одной бумаги, ничего мне не дали, я собрался, ушел, думаю, нафиг вас настаивать. В общем, бумаг нету. Да Ни... Во... Вообще никаких. Сумку что хоть я... отдали? Что я там был, что я сумку отдали, да. А был, был, сумку, бумаги, документы, был, был. деньги на месте все? Документы, деньги, сумку остались в полиции Ментовской, э, Веселовского района. Они же у меня отняли все. Ну у тебя деньги-то есть хоть? -то? Ну, добраться до дома хватит, да. То есть ты без документов? За... Да. То есть ты без документов? Без, без документов. А у меня документов нету, их сумку у меня отняла полиция поселка Веселого. У меня их нет вообще, сумка там, то есть ни протокол, я все рассказывал, uh -huh. ни протокола, вообще ноль ничего не составлено, просто отняли и все, привезли и сдали. Подожди, а как же решение суда, не? ничего нет, говорят? Решение суда, то же самое, суд был вынесен, у меня никто нет документов, ничего не сказал. Решение суда я ролик вчера выпустил с этого. Дурки. Посмотри, последний вставай. Видел, видел. Нет, а на основании чего тебя выпустили-то? Что не сказали? Сказали, нормально, иди домой. Ну, я собрался, пошел домой. Был бы ненормальный, хер бы выпустил. Вот такая хрень. То есть меня сегодня и позавчера... С психологом я часа 4 разговаривал в общей сумме. сегодня вызвали на комиссию после беседы с психологом. Ну, я тебе говорю, что их там было раз, два, а, три, четыре, пять человек их там было. Врачей побеседовали и сказали, вали домой. Ни одного документа, естественно, мне не дали. Ну, я, так сказать, настаивать не стал собрался, ушел. Ну, зря надо было настоять. Они экспертное заключение должны были предоставить. Копию хотя бы. Антон, я приеду домой, отдохну сутки-два, естественно, вернусь и буду требовать все, что положено. Понимаешь? Да не вряд ли. Я уже снялся, Дрифф. Да, они вряд ли тебе Вряд ли дадут отдохнуть. Тебя, скорее всего, из дома опять будут эти ФСБшники дергать. Ну, посмотрим, вот. Я и... думаю, что ночь, по, -по, -по крайней мере, ночь-то я пересыплю точно в своей постели. А ну, дальше посмотрим. Соберемся, поедем. И... Добро, давай, давай, добирайся. Доберешься домой, звонись И отзвони, позвони жене, что на улице. Ну, жене позвонил, перед тобой сказал. Добро. А, ну, вот мысли такие. Я не знаю, что дальше делать. Оставят меня в покое, не оставят все. Вот, ну, сейчас надо добраться домой, не, не знаю как, вон так. Сама то, что там город, не тут, Кир поймет. Ну ладно, Антон, давай, я тебе сообщил, но... Да, приезжай домой и звонись. Ага. Все, ага. давай. Давай.